И мне пришел штраф, так как я нарушил правила. То есть, по идее, вот вы начали вот здесь перестраиваться. Да, перестраиваться. Но ну, а так как здесь сплошная перед перекрестком, ну а вы там не успевали. Ну вот она, вот здесь да, отмечено да. ваше перестроение. Да. А заканчивали вы уже проезд уже по, по, по крайней левой хора. полосе. Нет. К нам обратились автовладельцы с улицы Краснодарской. Дело в том, что на Краснодарской, помимо того, что сейчас нам, кстати, собирают подписи за... Создание развязки с улицы Металлургов на улицу Краснодарской. Но на Краснодарской дальше а, еще существует одна проблема. Это перекресток Воронова, Краснодарская и Армейской. А, дело в том, что а, вот в этом перекрестке есть еще один выезд. А, это выезд с межквартального проезда. Он идет от улицы Металлургов. Дело в том, что этот выезд существует в 30 метрах от основного перекрестка, и выезжая с правым поворотом, водители не успевают перестраиваться в средний ряд, предназначенный для проезда прямо, либо в крайний левый для поворота налево, а камера фотовидеофиксации их фиксируют. Плюс те, кто выезжают со стороны Армейской снова микрорайона Арбан, также попадают под эти камеры, когда поворачивают а, с правым поворотом начинают разворачиваться, не попадают а, в среднюю полосу для проезда прямо а, а едут по крайней правой полосе так как средняя полоса занята в период стоящего красного сигнала светофора и опять же попадают под камеры дело в том, что вот именно это место выезд так сказать, с межквартального проезда от улицы Металлургов в сторону Краснодарской является очагом аварийности. Почему ГИБДД не обращает внимания на сложность данной ситуации? Помимо того, чтобы заняться этим вопросом, у нас ГИБДД рекомендует... Крайдеу об установке камер фото-видео фотовидеофиксации для того, чтобы привлекать автовладельцев. Не, пред... Не предлагает э, вопросы решения данной ситуации, ведь э, у нас ГИБДД входит в рабочую группу по оптимизации дорожного движения и могло бы предложить какие-то варианты э, путей решения и избежание очага аварийности. Вместо этого у нас ГИБДД ставит на самом перекрестке Армейская-Краснодарская камеры фото а очаг аварийности находится в 50 метрах на выезде с прилегающей территории, ну а точнее это даже не прилегающая территория, а межквартальный проезд от улицы Металлургов до улицы Краснодарской. Вопрос заключается в том, что здесь надо либо отбивать это светофором, но расстояние 50 метров от перекрестка до перекрестка э, не соответствует требованиям. Мы со своей стороны э, направляем в администрацию города Красноярска предложение о создании кольцевого регулирования данного перекрестка, так как все-таки и улица Армейская у нас на сегодняшний момент э, в большей степени является односторонней именно по той причине, что светофорное регулирование на данном перекрестке не справляется период до того, как будут произведены проектно-сметные документации, реализация данного проекта, мы предлагаем администрации города все-таки правую полосу, которая на сегодняшний момент предназначена только для поворота направо, предлагаем ее сделать также и допустимое движение в прямом направлении. Так как выезд с перекрестка, именно с межквартального проезда до перекрестка с улицы Краснодарская и Армейская, Невозможен на расстоянии 50 метров Получается, что я выезжаю сюда Горит красно-зеленый То есть вы выезжаете вот оттуда Откуда со выезжаю. стороны металлургов я... э, межквартальные проезды, вы выезжаете, перестраиваетесь на левую полосу Для того, чтобы повернуть на армию Практически стало невозможно перестраиваться ага. Потому что расстояние очень маленькое До светофора Мы перегораживаем правую полосу На которой действует зеленый знак Уже ага. стрелка действует И мы практически ее перекрываем это первый момент. И стало невозможно перестраиваться на среднюю, чтобы проехать на 9 мая. Ну, либо на крас... в прямом направлении. Да, либо, либо поворачивать налево. Стало на вообще практически ага. невозможно. Постоянно столпотворение, постоянно ругань. В связи с открытием нынче в водах, это Ар Арбан ага. открыл свой, свой этот жилищный комплекс. Значит, появилась проблема еще, что люди выезжают, чтобы попасть на 9 января, они на этом же пятачке начинают разворачиваться. Получается, То смеш... есть они, я, я сейчас объясню, чтобы всем было понятно, вот по красной стрелочке, которая сейчас горит, загорается зеленый сигнал светофора, они доезжают он до того а, межквартального проезда, который уходит на металлургов, на нем разворачиваются, становятся в средний ряд и впоследствии попадают на... Комсомольский проспект с выездом на 9 мая. И, соответственно, с межквартального тоже начинается движение. Люди выезжают налево туда, в сторону ага. металлургов. И выезжают сюда. И вот это получается... Ну, то есть очень получилось так, что в связи с еще добавлением жителей вот с этого микрорайона, да. который расстроился компании Арбан, выезд на армейскую, что с одной стороны, грубо говоря, со стороны армейской, что со стороны... Uh, выезда межквартального проезда практически стал невозможен с, ну то есть он возможен, но с большим количеством ну, аварийных ситуаций ситуации и нарушения, потому что ранее до октября месяца были камеры в тестовом состоянии ага. работали в тестовом режиме то есть как-то можно было, нарушая, закрывая глаза, как-то нарушалось, мы проезжали ага. с, с, в связи с тем, что с октября начала видеофиксация постоянно пошли штрафы вот буквально за октябрь у меня получилось три штрафы из от того что вы вот здесь завершали проезд да, да да да потому что мне не было возможности перестраиваться потому что расстояние очень маленькое. в пределах ага. 20 до светофора 20 метров практически невозможно пере... не перестроиться а камера фиксирует и камера фиксирует камера тоже, да? обзор очень большой потому что начиная наверное вот с того столба вот она уже начинает фиксировать то есть три машины она в обзор камеры входит. Mm -hmm. И практически невозможно перестраиваться, не перестроиться в, правый, в, это, в левый ряд. Uh -huh. И вот эта проблема, она как-то существовала более и более дотужена Сейчас движение 10 часов, движение еще более-менее. Но в час пик 8 утра, либо с 3 до 7 вечера здесь вообще не стоит пробка. По, все. по мне, так вот, я сейчас смотрю, и первое, что в голову приходит, что здесь напрашивается, скорее всего, кольцевое движение, и я думаю, кольцо сюда поместится, потому что, ну, площадка здесь очень большая для того, как, чтобы вот сюда, вариант как вариант. Это, но это будет более-менее как-то сорно, потому что вот этот межпроезд, межпро... как его проектировали, как, как это все получилось. Это, вот, вот этот вообще, вот этот перекресток, э, он э, появился еще до введения выезда вон того с улицы Воронова. Да, да, и, да. ну, он существовал при он том межквартальном проезде. Армейское существовало давно. А вот как только тот перекресток запустили в 2013 году, здесь начались проблемы, потому что перед перекрестком за 30 метров у нас существует сплошная плюс заторовая ситуация. Таким образом водители не успевают перестроиться. В средний ряд, предназначенный, который у нас для проезда прямо, они едут прямиком по крайней правой полосе и попадают под камеры фото-видеофиксации. И здесь также просматривается еще одна ситуация. Такое ощущение, что камеры фотовидеофиксации поставлены на перекрестке не для решения аварийной ситуации, а для сбора денег.